всем привет спасибо что вы с нами на канале питомника хвойный дворик если вам интересен мир хвойных растений выращивание уход посадка формирование ели, туи можжевельников и других не менее достойных представителей этого прекрасного класса растений то вы попали по адресу В наших роликах мы расскажем не только о наличии в нашем питомнике но и о том как мы выращиваем и ведем уход за нашими сеницами и саженцами. Также ответим на ваши вопросы. Подписывайтесь, изучайте, комментируйте. Хотите больше узнать о нашем питомнике? Добро пожаловать на наш сайт. До встречи в видео!